Бонжур amis! Здравствуйте, друзья! Этот салат очень популярен во Франции. Его готовят и дома, и в школьных столовых, и для больших застолей. Итак, натереть несколько помидоров на терке, неважно крупной или мелкой. Еще помидоры нарезать на мелкие кубики. Я снимаю с них кожицу, но это не обязательно. Огурцы я тоже измельчаю на кубики. Натертый томатный сок наливаю оливковое или подсолнечное масло. Выдавливаю сок лимона, солю и перчу по вкусу. Главный ингредиент этого салата это крупа кускус, -кус, пшеничный кускус, которую я сырой засыпаю в томатный сок. На самом деле кускус не обязательно заливать кипятком, он набухает в любой жидкости, просто дольше по времени. Помидоры и огурцы отправляют туда же. Осталось как следует перемешать и оставить салат готовиться. У меня обычно на это уходит 45 минут, но чем дольше он стоит, тем вкуснее становится. Из зелени я предпочитаю мяту, хотя допускается и петрушка, и зеленый лучок. Через положенное время тщательно перемешиваю салат. Кускус -кус как следует набух, на вкус абсолютно готов. Он стал рассыпчатым, а объем салата увеличился раза в полтора. Такой салат называется табуле. Прибыл он сюда с востока. Очень свежий и сытный. Хорош и как гарнир к белому мясу или рыбе. Если вам понравился этот рецепт, делитесь им в соцсетях. И не стесняйтесь комментировать. Подписывайтесь на мой канал. А я вам говорю, бон аппетит и абьянту.